Покришь. Да. Всю пшеницу которую мы привезли. Вы видели ролик предыдущий. Багато пшеницы две машины было. И каждый задается вопросом, куда же він ее сколько делал, куда я расположил пшеницу. Вся пшеница полностью, все зерно у меня сложено вот так вот в бигбеге. Я сейчас вам все покажу, все свои э, бігбеги, где я ее всю расположил, пшеницу. И также померяем влажность, я в принципе знаю влажность, Ну э, сейчас идут дожди, ну и швы дожди, перед уборкой. И самое главное проверять влажность, чтобы она долго лежала, пшеница у вас в бочках или в бэ mm. вот выставляем сейчас я свет включу вот так выставляем сейчас у нас получается в гараже 27 градусов типа нули Это я выставил на пшеницу и проверяем самый оптимальный э, процент влажности в идеале 12, более-менее для сохранения, для уборки 14. Это в пределах нормы. То есть 14% влажности, это более-менее нормально, хорошо. Люди начинают убирать и также наложить и потом чуть-чуть даже пить суха. 12 уже как такая выложена суха. Сейчас проверяем, сколько у меня, у моих ГГБ по всем пройдемся. Я вам покажу. Вот, я загнал полностью, вон, один шнур торчить. 13,5. Давайте встаем в мешку. Вот я аж туда поглубже. 13,5. А, а если подвергом, вот так чуть-чуть вверх. Ладно, под верхом она более же открыта, тут воно она 12,5. Ну, я скажу, что я проверял э, мой прибор, до меня приезжал фермер, у него прибор крутой моднявый, специальный профессиональный. Мы с ним сравнивали, тоже так само показало. И он брал образцы, свои отвозил э, на эту э, лабораторию, свои и взял супшеницу то есть две машины она разная и взял тоже и в мои набросы и тоже извишлась лажа. ну вызывай вот, этот короткий мешок вот, загнал всю 125 125 ой 13,5 12 13,5 то есть отлично она не греется внутри температура будет примерно такая самая как и на дворе вот сейчас внутри температура пшеницы 27 градусов. Это внутри 27 градусов. А если вытянуть наружу, ничего не меняется. 27 градусов. И в пшенице. Ну, то есть пшеница держит такие же градус, как и примерно на дворе. А вот, смотрите, в мешках. Вот, допустим, верхний мешок с краю он должен быть сухий вот я вчера проверял бачите 12,5 в мешку чем хороший такой прибор для сохранения в мешках прям нижний мешок на... а нижний уже 13,5 здрасте здрасте нижний 13,5 и вот любый мешок я беру ось, раз, загнал 13,5 вот. Это 12,5. Ну там плюс-минус 5%. процентов, ой, пів процентов, на роль не играет. Вот. 12,5. Цей прибор хороший тем, что я знаю, вот у меня на хранение, яка пшеница, щоб не горела, щоб не было влажности, щоб не пропадала, я был уверен. Ну, тут видно сколько в биг Один бигбег влазит по нашим, по нашим подсчетам мы вважали ветро потом ведра мы их набирали и считали на одном бифбе по 800-850 килограмм в одном бифбе. Пошли, теперь покажу всю пшеницу, что у нас лежит. И там тоже. Просто получается... Деньги потрачены то здоровье на пшеницу, как бы каждый хозяин переживает за пшеницу, она будет лежать всю зиму и так дальше, и я в том числе, поэтому я как бы перестраховываюсь, смирюю, и давным-давно уже купил этот прибор, за давно он у меня, просто думаю вам покажу, ось покажи тут, это цей вагон, что мы с Саней делали для хранения. Он весь полностью заставлен биг-бегом. Мы хотели сначала ряд биг а сверху добить мешками. И так каждый ряд биг-бегов А тогда я подумал, сверху її ее закрывать, пшеницу, а так прям плотно набивать. Думаю, не стану, потому что лучше, как лучше. Хай думаю, чтобы она дыхала, векна открытые, воно проветривается. Тут сухо, хорошо и свежий воздух, поэтому не став я ее за хотя бы еще мешками затарить. Сюда влезло по биг -бегам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, на три, восемнадцать. 17 биг -бегов. 17 биг-бегов по 850 килограмм, по 800. Там сами считайте. Я уже мог еще кинуть богатенько, но не стал. Так, проверяем тут облажность. Такая же самая, 13,5. Вот давайте той мешок дальний. Опа, на всю. А дальний 12,5. Ну, может, что-то сверху, там, больше вытяжка. Ну, то есть... А не 13,5. Ну, ну... 13,5, 12,5. Что-то... Непонятно. Дальше надо загнать. вот, дальше загнал 12, 13,5. Ну, то есть так само. 13.5. И тут аж так само. Вот. раз в 13.5 четко. Ось тут у меня, то есть вы бачили, гараж, сейчас я сложил пшеницу тут, всю часть. И пошли дальше, покажу сейчас еще, где я еще порвал. Все лягло компактно, классно, хорошо, вообще без каких-либо проблем. Носили мы недолго, там писали, что это носить неделями, неделями мы не носили. Мы в первый день часа 3-4, и в другий день часа 3, это первая машина, а друга машина вообще часа 4 все. людей было плюс-минус там 10, меньше человек. Следующая партия у меня вот сюда зайсла, вот, А так, тут раз, два, три, четыре, пять, ну тут 15 или 16 биг -беней. сейчас посчитаем. раз, два, три, четыре, пять, пять на три, 15, по-моему, больше, или 16 или 17 биг -беней. сюда тоже лягло, и тоже я мог мешками еще позакидывать сверху полными, ну не став, думаю, чтобы она не за... Не этот, за, не дай за ничего переживал. Это уже другая пшеница, это не та, что мы ми мирили, это с другой машины. 11.5. Тут, я думаю, что беля окна, потому что оно сухише. А сейчас средний где Вот так, опа, на всю. 12, ну да, ця сухиша получается, чем та, да? Ну да. Я уже и миллиар, то так ходив. Це вообще о, ныще, суну сразу. А ну еще не так. 1,5-12, ну грубо говоря, 1,5-12, ну нормально. И также я могу проверить. Зробили макуху, опа, скільки макуха. Чи макуху, воно, не берет. А це градус, градус макухи 29. А, процент. Де в мене тут? Оце воно. 3, 13. Це кукуруза, по-моєму, чуть-чуть 4. Еще... Ну, мене первое положение это пшеница. 12. И дробленую пшеницу. Раз. 13. Ну, это дробленная пшеница, та, что в гараже я первый раз вам показывал. 13. Это она. То есть, все вот тут, часть. И еще. Что не положил у нас сюда, мы на первое время вложили ну, сюда, вот. Тут, ну, тут все беги и мои старые и с прошлого года, де что я не купил буэшник, то есть еще есть пару беги пустых. Проверяем цю. Ось, на дворе лежит на солнце, получается, да? Ну, не может быть так. 9,5. Ну, вот, на солнце лежит, постоянно. На Тут солнечная сторона, сухишная. А ну, тут-то, прямо тут -то. А, да 29, -да, вот на солнце постоянно, бачите? В открытом, он получается. На открытом солнце вода уже уже сухо что вообще даже а уже уже 10,5 10,5. Ну то есть получается отлично суха пшеница. Сейчас даже температуру замерим на солнце. 30. А тут на градуснику 33. Покажи на градусный. То есть градусный 33. А у пшеницы внутри 30. Ну, нормально, как и должно быть. Mm -hmm. И все, получается, вот гараж, вот той вагон, цей вагон, и вот. И все лягло. И даже и место. Я вообще думал, если ее много будет, никуда сложить. Тупо на поддоны. Сложил в беги пленки обмотал на дворе и все. Ну, все лягло, это пиде до зимы, все. А ты уже потом зимой. Вот так. Все, прибор выключаю. Я спокойный, сердце спокойное, все отлично. Вот так вот более-менее на мельче лепестки перебиваем. И вот как оно заходит у меня в крупорушку. Крупорушку ротик открыв на всю. И сейчас покажу, как я бью макуху. Так видно будет. Так я и эту щели сделал, кнопку, все же, переноски. Идея. Не надо проталкивать. Ну а если бува таке что застряне, то я так палочку чуть-чуть, тик-тик-тик и -тик все. -тик -тик -тик. Нормально идет. И вот все получается. Вот такая пыль. Я так меняю ведро и высыпаю, высыпаю у бочки. Это макуха, семечки, Это семечка, соя. То я тоже, могу и на всю можу и на свою. На всю маленькую и зерновая группа. О, типа зависло. Бачите, и саме пробивается, и идет дальше. О, уже полный. Надо высыпать. Вот воно зависло, сейчас получается. А так чуть-чуть беру палочку. И движение пошло дальше. Бывает, если гепну витро, оно придавливает в проходику друг дружку И типа как зависла. А так, в принципе, непогано. А Саня, он нарубает куски. А я тут. О, уже ведро набрало. Ну, то есть быстро. Такого нема, ничего проблемного. Все забито битком, места особо нема. Ангар надо строить, потому что это Ранение так не годится. Ну как, оно годится для маленьких объемов, для здоровых так и сейчас опять набьем часть и так само дробим потом як оттуда позабираем спиднавеса, везде позабираем пшениту потом уже начну тут в последнюю очередь, сначала где так я по бочкам, по навесам по... где что порассыпано а потом уже тут, а тут сухая Хорошее место, ну просто, что место мне мало, получается, не развернется не где везде, это все позаставлено, ну, как-то так, вот сколько вышло, бегал.